Друзья, я снова приветствую вас на моем канале. А сегодня у нас снова появился бывший в газогенератор S 900 Aero. Естественно, его стоимость будет значительно ниже стоимости нового, так как он имеет внешние повреждения части корпуса, на нем есть вмятины и сколы лакокрасочного покрытия. Это результат работы одной из транспортных компаний, которая доставляла этот газогенератор ко мне. Внешние повреждения газогенератора, к счастью, никак не сказались на его работоспособность. Этот генератор предназначен для очистки автомобильных двигателей. Он использовался крайне редко на одном из автосервисов в городе Красноярске. Бывший владелец разместил у нас заказ на изготовление новой, более производительной версии газогенератора. Ну а этот S 900 теперь продается. Несколько слов о технических характеристиках устройства. Газогенератор электролизного типа. Напряжение питания однофазное 220 вольт. Потребляемая мощность до 3300 ватт в час. Максимально возможная производительность до 900 литров газовой смеси в час. Потребление дистиллированной воды 700 мл в час. Система охлаждения ⁇ воздушная. Максимальное время непрерывной работы ⁇ 60 минут. Имеется встроенный таймер для автоматического отключения устройства ⁇ через 30 минут. Теперь немного практики. Друзья, если вам стало интересно это предложение, пожалуйста, свяжитесь со мной и мы обсудим с вами варианты оплаты и доставки оборудования в ваш город. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии под видео. До новых встреч! Всем пока!